Пишу. Иосиф Бродский. Баллада о маленьком буксире. О, к сожалению, наизусть я не могу ее выучить, хотя я ее очень люблю. Но я просто ее зачитаю. Это я. Мое имя Антей. Впрочем, я не античный герой. Я буксир. Я работаю в этом порту. Я работаю здесь. Это мне по нутру. Подо мной вода, надо мной небеса, Между ними буксирных дымков полоса, Между ними буксирных гудков голоса. Я буксир, я работаю в этом порту, Это мой капитан с сигаретой во рту, Он стоит у штурвала, говорят, за рулем. Это мой кочегар, это он меня кормит углем, Это боцман, а это матросы, сегодня аврал. Это два машиниста, два врача, чтобы я не хворал. Ну, а кто же вон там, на корме, в колпаке? Это кок с поварежкой прекрасной в руке. Я буксир, все они это мой экипаж. Мы плывем перед нами прекрасный пейзаж. Впереди синева, позади синева, или кранов подъемных далеке кружева. На пустых островках зеленеет трава, подо мной залив. И немножко Нева. Облака проплывают в пароходных дымках, Отражаясь в воде. Я плыву в облаках, По прекрасным местам, Где я был молодым, Возле чаек и там, Где кончается дым. На рассвете в порту, Когда все еще спят, Я объятый туманом с головы до пят, Отхожу от причала И спешу в темноту, Потому что корабль появился в порту. Он явился сюда из-за дальних морей, Там, где мне никогда не бросать якорей, Где во сне безмятежно побережья молчат, Лишь на пальмах прибрежных попугаи кричат. Пересек океан, и теперь он у нас. Добрый день, иностранец, мы приветствуем вас. Вы проделали путь из далекой страны, Вам пора отдохнуть у причальной стены. Извините, друзья, без меня вам нельзя. Хоть собравшись на бак, вы и смотрите вниз. Но нельзя вам никак без меня обойтись. Я поставлю вас здесь, среди других кораблей, чтобы вам было в компании повеселей. Слева берег высокий, а справа нива. Кран распустит над вами свои кружева. А потом меня снова подкормят углем, И я вновь поплыву за другим кораблем. Так тружусь я всегда, так тружусь и живу. Забываю во сне, с чем я был наиву. Постоянно бегу, постоянно спешу, Привожу, увожу, привожу, увожу. Так тружусь я всегда, Очень мало стою, то туда, то сюда. Иногда устаю. И когда я плыву вдоль причалов домой, И закат торопливый все бежит за кормой, И мерцает Нева в серебристом огне, Вдруг я слышу слова, обращенные мне. Словно где-то вдали, собираясь в кружок, говорят корабли «Добрый вечер, дружок!» Или просто из тьмы, обработавший груз «Бонсуар, мон ами, тихо шепчет француз. Рядом немец твердит «Гутен абент, камрад!» «О, гудбай!» — долетает от английских ребят. «До свидания, ребята! До свидания, друзья! Не жалейте, не надо! Мне за вами нельзя!» «Отплывайте из дому в белый утренний свет!» Океану родному передайте привет. Не впервой расставаться, исчезайте вдали. Кто-то должен остаться возле этой земли. Это я, дорогие, да, по-прежнему я. Перед вами другие возникают края, Где во сне безнетежно побережья молчат, Лишь на пальмах прибрежных попугаи кричат. И хотя я горюю, что вот я не моряк, И хотя я тоскую о прекрасных морях, и хоть горько прощаться с кораблем дорогим, Но я должен остаться там, где нужен другим. И когда я состарюсь на заливе судьбы, И когда мои мачты станут ниже трубы, Капитан мне скомандует право руля, Кочегар мне подбросит немного угля. Старый ботсман взюет вестке Мой штурвал повернет, И ногоет причалом причала мне кормот толкнет. И тогда поплыву я к прекрасному сну мимо синих деревьев в золотую страну, из которой еще, как бредание гласят, ни один из буксиров не вернулся назад.